И так получилось, что мы все здесь, и мы все с разных городов нашей любимой страны. Говорим мы на разных языках, да, и на украинской мове, и на русском языке. И когда мы сюда приехали, я Херсон Представляю, да, представитель херсон николаев Одесса здесь тоже моя дочка моя подруга и ее дочка тоже с херсона мы приехали сюда 3 марта еще здесь не было так зелено не было так солнечно для нас было сначала изначально очень мрачно и печально потому что в голове у нас еще звучали сирены и было еще очень страшно но я хочу сказать спасибо церкви на скале Название шикарное. Перед тем, как сюда ехать, Бог показал мне видение, и я видела скалу. Я не могла понять, к чему это. Сейчас я получаю очень много откровений по поводу этой скалы. И я оказалась в церкви на скале. Сюда нас пригласили в первое же воскресенье, как только мы приехали, наши друзья, с которыми мы познакомились через интернет, через Facebook, Это Ждановичи семейства. И они нас сюда позвали. И вы знаете, когда мы сюда попали, это было что-то такое вот сердце, просто возрадовалась, это была такая э, радость, такое какое-то вот чувство, но оно переполняло. Мы просто первый же день в прославление вошли, и такое ощущение, что мы здесь вот действительно как дома, мы почувствовали себя как дома. И я потом, когда поняла, что вот она, скала, вот она, мы здесь, мы на скале. Но на этой скале я видела границу. Посередине этой скалы э, проходила такая, как река это граница. И я понимаю, что наше сердце оно тоже сейчас имеет эту границу, потому что наши родные и близкие, они еще там, в Украине, и они там тоже находятся на скале, потому что они тоже с Богом. И сегодня у меня вообще двойной праздник. У меня сегодня еще с мужем юбилей, юбилей. Годовщина свадьбы, 28 лет. И я увидела еще продолжение. Да, Бог мне продолжает открывать. Вот эта скала. Я мужу написала утром, когда проснулась, я написала, что вот эта скала, которую я видела с границей, это мы с тобой, но нас сейчас разделяет эта граница. И она нас разделяет, да, нас разделяет 600 километров. Но mm -hmm. я верю, что в Боге мы едины и действительно мы скала с Ним. Mm -hmm. И я ему написала, он мне написал, спасибо тебе за эти добрые слова, потому что это очень важно, быть единым в Боге. И если ваша семья разделена сейчас границей, то просто молитесь за них, поддерживайте их. И потом мы соединились в отеле с прекрасной семьей из Мариуполя. знаете, город Херсон оккупирован, Мариуполь разрушен. Но мы скала, мы едины, мы с ними в номере собираемся и молимся. Мы с ними поем и прославляем Бога. И таким образом наши сердца, они соединяются, мы их не знали никогда. Но вот эта скала, вот эти вот дорогие... Пастор и его жена — это скала, которая нас тоже соединили. И мы приготовили для вашей церкви и для всех вас гостей песни. Мы не вокалисты, ну я не вокалистка, там, мы вот вместе, просто, мы семьи. Поэтому наши песни, они от сердца. Естественно, мы споем их на украинской море Вы многие эти песни знаете, это песня молитвы. Они от нашего сердца.